Это и есть твой грозный акула Михаил Степанович. Знакомьтесь, подполковник Александр Кулаков, начальник нашего уголовного розыска. Я наркоту душил и душить буду. С акулой надо заканчивать. Зачем заканчивать? Ну только начал. Скажи мне правду, ты же знаешь, я все равно, кто на твоей стороне. А я на какой стороне? Ты же мне сам сливал тех, кто в наш город привозит дрянь. Конечно, сливал. А зачем нам конкуренты? С этого дня мы с тобой по разные стороны баррикад усвоил. Ты так думаешь? Из моего служебного ствола убили людей. Ты тянешь время, этим тебя закапываешь. Нужно идти в Абанк, Саш. А же я нужен. Отпустите их. Евгений Дятла. Ты акула как заноза в заднице. И больно. И не вытащишь. Я теперь самостоятельно игру в твоей легкой руки. Акула. Премьера со вторника в 20.00 на НТВ.